Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Андрей. И сегодня мы быстро раскроем очень интересный вопрос. А какой шум может быть от центральной системы вентиляции? Давайте рассмотрим. Вот у нас есть машинка, у нас есть система воздуховодов. У нас есть два основных источника шума. Во-первых, это сам блок. Это двигатель, который работает непосредственно в вентиляционной машине. Второй источник звука это аэродинамический шум, это когда в воздуховоде идет поток воздуха с большой скоростью, он как бы режется, создавая вибрацию и шумовые волны. Как мы можем от этого избавиться? Во-первых, наша компания в 90% случаев, особенно для бытового сегмента, использует напольного либо настенного типа монтажа оборудования. И независимо от того, какое крепление у него родное, мы все равно его поставим на раму и мы это поставим на виброопоры, для того, чтобы вибрации, которые создаются мотором, не передавались ни на стену, ни в пол. Следующее обязательным правилом. У нас есть машина, у нас есть патрубки, откуда пошла система воздуховодов. И мы обязательно поставим сюда шумоглушители. Для того, чтобы изолировать тот же вибрацию, тот же шум, создаваемый от мотора. Если эм, не совсем понимаете, как это выглядит, у нас есть небольшой брелок. Вот такой элемент называется шумоглушителем, и в зависимости от необходимой производительности установки и от архитектурного решения мы подберем вам правильного размера именно этот юнит. То есть непосредственно он устанавливается у вас раз, два, три и четыре на всех четырех потоках воздуха. Как можно побороть аэродинамический шум? очень просто это обычная физика у нас есть воздуховод определенного сечения то есть его размер либо диаметр у нас есть порция воздуха которая проходит через это сечение в зависимости от этих геометрических параметров и манипулируя ими мы можем добиться того чтобы скорость была оптимальная для того чтобы воздушный поток спокойно перемешался и пошел в необходимую точку при этом создавая минимальный шум это делают наши проектировщики и при грамотном расчете можете не беспокоиться о том, что находясь у себя в спальне, вы услышите работу системы вентиляции.